Основание поворотное тип 3380 предназначен для установки неповоротных тисков тип 3360 GT, превращая их в поворотные тиски тип 3362 GT. Основание имеет линейку соответствующую по размерам для тисков шириной губок от 100 до 300 мм. С нижней его части имеется паз с местами для крепления установочных шпонок.